Дорогие друзья, добрый день. В эфире интернет-портал радио центра «Сангейтс». Микрофон руководитель центра Михаил Мелихов. И сегодня у нас воскресенье. Время и день необычные для наших программ. Почему? Потому что... Ну, вос почему воскресенье? Во-первых, это первый день недели по восточному календарю. Во-вторых, это последний день перед началом рабочей недели в западной мере, будем так говорить. А время, у нас вчера перевели часы, теперь мы уже находимся на расстоянии 8 часов по московскому времени, вместо 9. А, и по сути дела еще только 7 утра, и это время необычное для наших программ, потому что как бы на территории, на нашем континенте еще многие спят. Это в 7 утра, вчера еще было в Чикаго, в 5 утра в районе Калифорнии, и только на 1 час. Больше это на восточном побережье, где находится город Нью-Йорк. О чем мы сегодня будем говорить с нашим гостем? Ну, во-первых, у нас э, гость достаточно известный человек, очень интересный человек. Сейчас, буквально через минуту, я его озвучу. Имя этого гостя в эфире который будет... Ну, а мы сегодня будем говорить вот о чем. Тема очень такая sensitive или очень такая неоднозначная, что ли. Это религия. Религия и астрология. Я сказал о том, что мы будем говорить о религии, то, во-первых, мне хотелось бы от своего личного имени, от имени наших радиослушателей попросить у всех прощения. Почему прощение сегодня? Прощенное воскресенье с праздником, дорогие друзья. И это последнее воскресенье перед Великим Постом. И, или седьмое воскресенье перед Пасхой. И в этот день, в принципе, на церквях, в церквях на литургии читается Евангелие. Э, с частью из Нагорной проповеди, где говорится о прощении обид ближним. Дорогие друзья, вы для нас очень и очень близки. Вы наши ближние. Хотя я бы сказал, что и дальним тоже как бы надо просить прощения перед дальними. Вот. Ну, а теперь давайте к нашему гостю, так сказать, к теме. Это совершенно замечательная женщина, которая зовут Василина Мицкевич, астролог, преподаватель своей собственной школы и руководитель, и автор проекта основания. Василина, здравствуйте. Здравствуйте. И я тоже хочу попросить прощения у всех радиослушателей, у всех, кто меня знает, и кто смотрит первый раз, вернее, слушает первый раз, простите меня. Вольно или невольно я, может быть, обидела кого-то. Прошу прощения. Да, да. значит, вот со своей стороны, Василина, я вас простил, причем давно простил. И заранее вот, индульгенцию, так сказать, даю. Вот на этой высокой ноте я бы сказал, давайте перейдем к нашей теме. Вообще, я хочу буквально еще одну ремарочку сделать. Я уже заранее попросил прощения перед радиослушателями. Дело в том, что э, когда-то еще до исторических мамонтов э, жило на земле общество, которое называлось ведическим. И вот это ведическое общество знало о том, что такое понятие, как э, религия, не то, что существует, а оно просто обязательно. И религия, и наука, они шли рука об руку. Не было никакого разделения. То есть, как бы не было, не, вообще не стояло вопроса, верим мы в Бога или не верим. Такого понятия не было. Потому что те люди, они понимали о том, что мы все-таки не вот эти вот тела, которые мы видим в зеркале, а все-таки мы созданы по обе подобию, как говорится. И э, это самое главное. Ну, наступил момент, когда мы вошли в кали югу это по ведическим, так сказать, системе, и религия начала отделяться от науки. Почему науки? Мы в данном случае говорим о, об астрологии, которой и есть наука. То есть первым делом взяли, придали анафеме астрологию, она была, так сказать, запрещена, там, ну, не буду сейчас даваться, когда, в 500-м, там где-то вот, примерно году после в нашей эры. К сожалению, мы все, э, прожившие жившие в Советском Союзе, знаем, к чему это все привело, атеисты и так далее. И вот эта тема достаточно такая, еще раз повторю, не однородная и, может быть, даже какая-то опасная. Василина, давайте мы вот на эту тему с вами поговорим, а потом уже мы перейдем к каким-то общепонятным всем событиям, каким-то экономическим и так далее, и политическим. Вам слово. Хорошо. Ну, я человек, можно сказать, верующий, только когда меня спрашивают, верю ли я в Бога, я отвечаю, я не верю, я знаю, что Бог существует. А между тем, астрология – это одна из главных таких наук, которая доказывает существование высшего разума. В общем-то, это можно сделать в два счета, доказать, что мы все подчиняемся высшему разуму и привести астрологию. Мы работаем с солнечной системой, с объектами солнечной системы. И солнечная система очень похожа на клетку. Ну та самая клетка, в которой есть ядро, цитоплазма, мембрана, живая клетка. Также и земля наша тоже похожа на клетку, живую клетку, где есть ядро где есть цитоплазма и где есть мембрана. Роль мембраны выполняет магнитосфера, а ядро, понятно, то же самое ядро. А в Солнечной системе Солнце выполняет роль ядра. То есть астрологи это знают и используют планеты именно по вот такому признаку. Группа планет, которые возле Солнца, я ну, таким простым языком попытаюсь объяснить, чтобы всем было понятно. Uh -huh. И есть дальние планеты, которые выполняют роль мембраны. А вообще мембрана в клетке – это мозг. То есть у клетки тоже есть мозг. У планеты Земля тоже есть мозг. Это магнитосфера. И у Солнечной системы тоже есть мозг. Это дальние планеты. Это пояс астероидов, которые находятся далеко-далеко. И этот мозг получает сигналы из центральной нервной системы. То есть вы понимаете, о чем я говорю? О человеке. У человека тоже есть ядро, это его сердце, и тоже есть мозг. И всеми процессами, которыми мы руководим в своей жизни, управляются эти процессы центральной нервной системой. Точно так и Солнечная система управляется высшим разумом, то есть бегут нейроны и задают определенную программу, и этой программой следуем мы. А вот как бы к сведению хочу сказать, что нейроны центральная нервная система может даже переписать код ДНК. Это о чудесных исцелениях, которые происходят. Вот человек всю жизнь имел какое-то заболевание и потом раз и оно исчезло и больше не возвращается то есть мы должны захотеть мы должны сделать что-то и тогда да Василина, и... у меня к вам вопрос по ходу дела вы сказали о том что была болезнь потом она куда-то пропала вы имеете в виду, она исчезла, потому что человек пошел на лечение, медицинское, не медицинское, какое-то другое, альтернативное, или он просто стал молиться, или стал, ну не знаю, как-то вот просить Вселенную о том, чтобы его вылечили? Ну, медицинское – это смешно на самом деле. Всего лишь пять процентов, наверное, зависит от продолжительности жизни излечения от медицинского учреждения. Именно образ, которому нужно молиться, в первую очередь, это образ мысли. И второй образ, это образ жизни. То есть, наверное, не всем это удается объяснить, но религия, скажем так, поддерживает человека и показывает, как нужно себя вести, какой нужно образ иметь мысли, какой образ жизни вести. Вы знаете, я вас на секундочку прерву и хочу привести один пример. Я читал когда-то у Сергея Лазарева, Сергея Николаевич Лазарев, многие, наверное, читали, это «Диагностика кармы», где он описывал случай, который с ним конкретно произошел. Он приехал отдыхать в Сочи, а в Сочи находилась здравница, так скажем, членов правительства бывшего Советского Союза, и там собрались огромное количество самых светил, самых главных врачей, так скажем, Советского Союза. И среди них был его брат Сергея Лазарева. И вот как-то, а он до этого описывает, что он, было много людей к нему, приходили на консультации, и действительно огромные залы собирались, и он стал концентрироваться. После этого не на том, чтобы вот, скажем, давать людям вот, благо, там, добро, а, объяснять, лечить их каким-то образом. А он стал концентрироваться на материальных вещах. И он описывает, почему это все произошло, так сказать, предыстория. И вот какой-то момент, он это потом понял, в какой-то момент он а, после пляжа там что-то пришел домой и посмотрел у него... Ну, где-то на теле какое-то пятнышко темное, ну, поскольку, естественно, он был хоть и не медицинский врачом, но он был, разбирался в этих вещах, он обратился к своему брату, брат э, взял анализы, гистологию там сделали, и, короче говоря, э, брат ему сказал, дорогой мой, у тебя меланома. Э, и он спрашивает у него, это шансы есть? Он говорит, нету или мало совсем, ну, сказать нету нельзя. Uh, и тогда Лазарев, поскольку он как раз таки этому всему обучал людей, он понял о том, что тело-то уже не спасти, а спасать надо душу. И он вот оставшееся время перед э, своим отъездом в Санкт-Петербург, э, бывший Ленинград, где он там проживал, он посвятил тому, что он стал молиться и очищать свою душу. И вот он приехал обратно с результатами этих анализов гистологических и пошел в диспансер и отдал туда эти же анализы. И каково было его удивление, когда он вернулся за результатами этих анализов, и ему сказали, вот вам анализы, все, с вами все в порядке. Он говорит, как в порядке, и ничего нету, вот меланома мне стали говорить. Я не знаю, кто он стал меланому, причем все... Там был консилиум, собрали, это же не просто, это был все-таки человек достаточно известный, и поэтому он, не только его мнение было, это было мнение всех врачей, которые светил, будем говорить так, и они все выставили однозначный диагноз меланома, причем последняя, ну, четвертая степень. А, а там вдруг ни с того ни с сего сказали о том, что у него все в порядке. И еще раз взяли там куда-то третий, Взяли мнение, третий был вариант этих анализов, и выяснилось о том, что таки да, у него ничего нету. Это именно подтверждает то, что человек в общем-то в силе ну, обратить вспять необратимые как бы, процессы, которые считаются, или болезни, которые считаются неизлечимыми в нашем западном мире с нашими западными врачами. Там все верно, но я хочу сказать, что не только люди, которые ходят в церковь могут исцелиться человек праведный, который ведет здоровый образ жизни и имеет здоровые мысли, то, конечно, тоже может исцелиться. Главное – захотеть. Помните, что центральная нервная система может переписать даже код ДНК. Это значит, что, если привести в пример теорию Дарвина, что не э, человек произошел от обезьяны, а обезьяна захотела – стала человеком. То есть именно так. Нужно захотеть и нужно подключить к этому «хочу» действие. Да. Помогает, помогает в этом, конечно, церковь, помогает религия, помогает вера, помогает вот просто пойти и помолиться. Ну вот какая-то психологическая поддержка, да, там есть. И не только это. Между прочим, в православном Именно в православной религии все посты и праздники соответствуют интересным астрологическим аспектам, которые говорят об, именно об исцелениях, либо о том, что нужно ограничить себя, например, пост завтрашнего дня, который начинается. Вот все это отражено именно в православных праздниках и в православных постах. Хотелось бы вот э, как-то сотрудничать с церковью. Может быть, мы могли бы чем-то друг другу помочь, а вместо этого мы враждуем. Uh -huh, uh -huh. Да, а ну пост... мы, мы а, же знаем, пост... церкви Спотиков... запрещались, да. Yeah. А, yeah. Отлучали от церкви. Некоторые сжигали на костре, как вы помните. Ну вот, да. И предрассудков сейчас хватает. Астрологам, астрологам приходится довольно часто сталкиваться с подобными предрассудками. Угу. А, да. Не а... буду рассказывать случаи из своей жизни, потому что начинается пост, нужно себя ограничивать. И эти ограни... ограничения обоснованы, в том числе и, со... и с точки зрения астролога.